Среди фигур с одинаковым периметром у круга будет самая большая площадь, и наоборот, среди всех фигур с одинаковой площадью у круга будет самый маленький периметр. На самом деле, миль – это единица времени, которая длится примерно сотую долю секунды. Число 18 является единственным кроме нуля числом, сумма, цифр которого в два раза меньше его самого. В группе из 23 человек и более вероятность, что у двоих совпадут дни рождения, превышает 50%, а в группе от 60 человек такая вероятность составляет около 99%. В математике существует теория КОС, Теория игр и теория узлов. Пирог можно разрезать тремя касаниями ножа на 8 равных частей, причем двумя способами. Ноль – единственное число, которое нельзя написать римскими цифрами. Знак равенства. Впервые применил британец Роберт Рикорд в 1557 году. Сумма чисел от 1 до 100 равняется 5050. С 1995 года в Тайбее на Тайване жителям разрешено удалять цифру 4. Так как на китайском языке эта цифра звучит, тождественно, слово смерть. Во многих зданиях отсутствует четвертый этаж. Первой женщиной ⁇ математика. В истории считается гречанка Гепатия, жившая в египетской Александ... Александрии в IV-V веках нашей эры. Американец Джордж Данцин, будучи студентом, опоздал на занятия и по ошибке принял записанное на доске уравнение как домашнее задание. С трудом, но будущий ученый с ними справился. Как выяснилось позже, это были две нерешаемые проблемы в статистике, до разрешения которых ученые бились много лет. Современный гений и профессор математики Стивен Хокинг утверждает, что математику изучал только в школе. Во времена преподавания математики в Оксфорде Стивен просто читал учебник с опережением собственных студентов на пару недель. В 1992 году австралийские единомышленники объединились ради выигрыша в лотерее. На кону было 27 миллионов долларов. Количество комбинаций 6 из 44 составляло немногим более 7 миллионов. При стоимости лотерейного билета 1 доллар. Эти единомышленники создали фонд, в который каждый из 2500 человек вложил по 3000 долларов. Результат ⁇ выигрыш и возврат 9000 каждому. Софья Ковалевской. Ради науки пришлось оформить фиктивный брат. В России женщинам было запрещено заниматься наукой. Отец был против выезда дочери за границу. Единственным способом оказалось замужество. Правда позднее фиктивный брат стал фактическим, и Софья даже родила дочь.